Добрый день, уважаемые подписчики! Прошел год, мы приехали снять видео о том, как работает тепловой насос Templari на производстве. Здесь мы установили тепловой насос 35-киловаттный. Система выполнена тепловой насос Fancoil. Есть производственная зона и зона АБК. Общая площадь где-то 730 квадратных метров. Пройдемте, посмотрим. Нас встретил начальник производства Михаил. Пройдемте за ним и увидим цех нас оказалась сюрпризом. Оказывается, цех удлинили достаточно существенно. Мои личные стены, тем, что на самом деле тепло. Oui. Вот. А сколько вы добавили квадратов? Sí. Сколько квадратов добавили? 100 квадратов. Oui 100 квадратов дополнительно. Напомню, у нас работают касседного типа фан здесь. Там у нас наверху АБК. Это вот производство. Михаил дует? Дует. Just Расскажите нам немножко о том, как у нас реализована система отопления в цеху, пожалуйста. Система отопления у нас реализована и поделена на зоны. У нас есть зона лазерной резки, зона гибки и зона участок сборки изделий. Mm -hmm. В этих зонах стоит оборудование, которое не может работать при температуре ниже чем 5 градусов. Также в этих зонах располагаются наши работники. Поэтому мы поставили три пэн-пойла на нас 700 квадратов с разделением их по зонам и у нас держится температура в цеху порядка 13-15 градусов в зависимости от температуры на улице. Так, а в АБК какая температура у вас? В АБК температура 23 градуса. Сколько? 23 градуса? 23, 23 градуса. 23 градуса. А в раздевалках? В разделках также 23-25, то есть человек комфортно выходит из душа и не испытывает на какие uh -huh. А для цеха 13-15 вам... Для цеха 13-15 это оптимальная температура, потому что люди часто выходят на улицу, заходят в цех и они не ощущают такой сильный перепад, не заболевают при этом и комфортно себя чувствуют. Наш цех построен из сэндвич-панелей, принцип термоса, толщина сэндвич-панелей 100 миллиметров, Поэтому, в принципе, он справляется как и летом, так и зимой Он очень хорошо держит температуру и дает возможность минимизировать теплопотери я бы хотела просто вот акцентировать да, на этом внимание. Это важно, потому что на самом-то деле, если у нас будут в серии или плохо утеплены ничего, ничего не, ничего спасет. не спасет. Ну, спасет. Поэтому То это важно. Для начала, да, для начала необходимо провести инспекцию своего помещения, выявить проблемные зоны, там, где есть утечка тепла. Это все дело устранить и заниматься поиском энергоэффективного, энергоэффективного носителя, да, который будет это все отапливать. Спасибо. Температура. 14 градусов тепла. Напомню, цеху на 730 квадратов. С высотой потолков 6-7 метров. Кондиционеры не работают, работают только фан-код, да? Да. Там Добрый здесь. день. А здесь у нас только конвейер вот установлен 28 градусов. Также в помещении есть термометр, вот 20, 23 градуса на Класс. термометре. Ну, то есть ребятам, да. проектировщикам, инженерам комфортно работать. Да. А можно мы еще на счетчик посмотрим? Я, конечно, делаю котлы. Угу. Ну конечно. Не делают предотопленные котлы. И что? Он тоже предлагал мне поставить здесь на дровах, на пилетах, но нужен человек, это игры с огнем, поэтому мы не рискнули ставить. Ну, ну, ну, правда. Когда предлагали, мы вам привезем станцию, там 2 на 6 метров, там в ней все будет, от нее пойдут разводки труб. Ну в общем, ну не знаю, я как-то здесь теплосети, водоканал не очень хочу видеть на базе, когда будет система труб. Их утепляй, за ними следи, поэтому это неудобно. Ну, видите, на данный момент вы довольны. На данный момент, да, нас все устроило, так как мы находимся за городом, мы частенько испытываем перебои со светом, потому что сеть здесь ну, не послед... стабильна, да, не, не, не последних лет создания, и мы поставили просто дополнительный генератор, если там нет света более часа-двух, нам все равно работать надо, он нам помогает и в работе, и также в отоплении зимой, то есть если свет пропал, то мы продолжаем работать и на генераторе без каких-либо проблем. А вы могли бы да. рекомендовать да. людям, которые сомневаются, да, ставить тепловую да, плавовые... НСП? Да, я рекомендую работать с профессионалами, которые могут приехать правильно проанализировать квадратуру, высоту потолков, подобрать правильные характеристики для того, чтобы был оптимальный теплосъем носителя. Поэтому да, в принципе, да. Спасибо вам и большое. Радует, что... а цены на газ, конечно, я уже перестал об этом думать. И цены только мы смотрим, мониторим стоимость электричества Ну то есть, в принципе, вы все равно не так обеспокоены, как люди, не так. которые. Не так. Переживают за то, что у них там mm -hmm. газ и все остальное. Да. А с учетом того, что тепловой насос потребляет, например, несколько киловатт, а выдает систему намного больше, то вы еще... Конечно, очень хорошая дельта да, получается, поэтому в принципе это очень выгодно. На площадь цехов 700 квадратов с высотой потолков порядка 6 метров, то есть в принципе в принципе очень довольны. Но вы не помните, сколько платеж? Нет, я не помню сколько платеж я знаю, я не плачу, я не бухгалтер, uh -huh. я только снимаю показания uh -huh. потребления за месяц, поэтому я передаю данные. Ну, насколько я слышал, последняя цена была 4,50 или 5 гривен для предприятий. Вот у нас, например, на выходных э он потребил 4 киловатта. Uh -huh. То есть за отсутствие людей потребление 4 киловатта, я считаю, это более чем достаточно для поддержания температуры в цеху. Uh -huh. то есть люди пришли, комфортно работали при плюс 13 градусах в цеху, и все было хорошо. Uh -huh. Спасибо. Смотрим, как работает тепловой насос на данный момент. Покуда ли их в контроллер, покажу, что вот установлен счетчик, мы увидим параметры за месяц, то, что больше всего интересует. Тепловой насос производит у нас 21 киловатт на данный момент и потребляет и 5,5 киловатт. А какая у нас температура на улице? У нас 0,3. Можно сказать 0. Мы когда ставили вам тепловой насос, какие вы задачи ставили? Ну, задачи были добиться температуры 10-15 градусов для комфорта людей, для того, чтобы у нас работало беспребойное оборудование. Мы свою задачу достигли.